Всем привет! Сегодня я решила записать Майнкрафт и не один. По мнению, кто-то выходит из дерева. Здравствуйте, как ваши дела? Понятно. Короче, в этом выживании мы будем выживать. Друг хотим пройти Майнкрафт без модов, никаких модов здесь нет, поняли? Все, мы идем проходить, да? Вот, короче, давай, пока ты займешься деревом, я буду срубить. Именно тебе дерево надо. Ну, просто руби пока дерево. Окей. Дай мясо, спасибо. Я взял свинину. А пока буду березу рубить. Окей. Иди мясом дел... делай, Да я уже взял. Занимайся. Бен, кусок все выпал. в чем смысл а, так собрались с другом поиграть а он, типа давно не записывал эту тем более игру и очень давно так что подумал я сделал пять верстаков тебе надо так пока мы будем искать место для строительства Я думаю, можно даже взять стандартную вот это наше место появления, потому что здесь есть вода, здесь есть пустыня, березовый лес и что-то наподобие, наверное, как там это называется, болото, а, скин, скин дерево пока. Тут палочки, береза, конечно, надо взять, сады, берёзы. скин дерево. А будем еще дерево, потому что дерево все малого, так что мы можем добывать дерево. Круто, да, сказал, да? Куда-то шл поделся, ну ладно, допустим. Куда там делся? Куда-то там делся. Ты тут, алло. А да, да, я тут. Шо, Алло? Ты куда ты уходил? Я? Да. Ничего не танцую. Нет. Дай пожрать. А подожди, я делаю нам оружие. Я делаю нам оружие вообще-то. Держи. Я тебе дал меч. Ой, я настоящий а я думал, нет. А зачем я тогда это делал? Кого? <смех> Не знаю. Ну, в принципе, нас так можно оставить. Так что куда пойдем? В березовый лес или в пустыню или сюда? По нему видно, мы идем туда. Хавать сейчас все хотят. В тяжелые времена. Что ж, так что у нас со стеклом, кстати, не будет проблем. Ой, я вижу еще один танш. А он ну стоять королей. Так я убил одного. Я там. Ты заметил биом или нет? Я <говорит> да. <говорит> <говорит> я упал. Заметил? Я упал. Ага. Куда ты убежал, без них? Деревня, ё-моё а Все на моем. А? а ничего, ничего. Я потом посмотрю деревни, ребята, это же круто. По мнению круто, так что здесь даже есть сахарный тростник. Я его возьму немножечко, потому что сахарный тростник можно потом будет расплодить. Что ж, тогда мы будем в этих домах пока в деревне жить. Кровать заберу. Почему бы и нет, да? Так, пока не нужны вещи, я сюда эм, Наш мой персонаж немного проголодался в лавушке. Хотя бы. Ура, тут еще вы вдвоем тут делаете. Пустите меня. Спасибо. Я взяла кожаный на и хлеб. Довольно как-то. Мне кажется, я буду жить в этом доме, но он маленький. Побольше сделают, потому что террасу такой огромную. Ну здесь огород какой-то будет. Хлеба-то как много. Сады, сады, сады, все будем. А, так вот, ты где там, Жулик? Я тебя буду звать теперь Жулик, потому что у тебя скин и я очень проголодался. У меня, кстати, хлеб. Тебе надо хлеб? Дать? у тебя? У меня десять Держи. А чё, в смысле? Почему а я не могу дверь открыть какую-то тупую? Ну Ой, я нашел два... два шлема. Есть. Держи. А. Ну, Слушай, мне кажется, мы в этом останемся, да? Знаете, Я... мы деревня. Я бы остался. Колокольчик. Надеюсь, на нас не буду алима нападать. Ну ладно. Вот еще там есть и место там, деревне. Капец, здесь очень много животина. животных. Животных. Здесь вот все по мнению мы остаемся, да или нет? Ч здесь ничего нет? Здесь-то хотя бы должно быть. Давайте же лежит. Хлеб и кожаные ботинки, М -м -м -м. У тебя что там? Я не могу скрафтить хлеб, мне не позволено. Для хлеба тебе нужен верстак, потому что верстак, сниму голова. Ну, я верю, так и угу. так. Слушай, я остаюсь здесь. Здесь очень много животных. Мы остаемся или нет? Свинина. Мы остаемся или нет? Вот. Да. Да. да. На первое время ну, пока поговорить. Окей. На первое, потому что потом мы увидели. А, О, простите, я хотел. Надо потом будет дом. А, yeah. Завеем кого-нибудь, потом будем кататься на нем. Потому что я нашел седло. Так вот. А, какой дом у нас будет? Кстати, где он? Да где сейчас? Ладно, где? Влад... Я здесь. Где я тебя не вижу? А, вот, твой не заметил. Коротко у тебя имя. Помоги мне момент. хлеб скрафтить. Помоги, хлеб, скрабти. Да что ты меня бьешь? Берешь верстак. Смотри, берешь, ложишь пшеницу на три части. Получается хлеб. Не знаю, как делить. У меня хлеб не изобразается. Угу. на а ты мне хлеб, сухо, Так вот, давайте я дам еще хлеба. Мне мало. Мне больше надо намного больше хлеба так ну что же пойдем наверное выберем дом я сплю меня пришли родители хреново так что если будет шум так что я здесь не виноват ладно О, по поставил крем но поставил что же вот, это будет такая моя Здесь есть камин и забор пойдем с вот Влад, ты что делаешь дом зачем Ломать, не ломай дом это искусство происхождения вот дерево иди добывать а что ты делаешь вот. вот дерево есть добывай человек съехал с катушек дом. я буду ремонтировать иди ребята беги беги ты что сделал? Ты вот помог. Чего? Ты более согрел, понятно? Ты что, стекло разбил? Это спидра, ничего не знаю. Это спидра. Ты не шумный. Это во благо меня. И на меня этот меч сломался. Давайте я с железо. Какой железо. Ну что же, четыре железа при. Что меня бьешь? Убегаем, убегаем, убегаем, убегаем! Все равно у нас общий рес как бы. Э, моя хата, как сюда. Если что здесь, ты что делаешь? Зачем, падла? Если что здесь забирай, если что-то надо, я пока пойду добуду что нибудь а, Версок, кстати, на все. Возьму пока дерево и поставлю туда... Есть делать древесный, как бы не Это все еще работает. А, мы поставим сюда доски и мы получим... Почему не работает? Потому что Нет. Почему не работает? Не работает. Это убрали. А, я вещь поставлю точно. Ну что же, мы сейчас вами... Что мы будем делать? У нас нет даже планов. Ну что я сказал, хлеб с крабки. Ну ладно, ладно. Помогите. Никто тебе не поможет. Идите, пацаны, даже меня... Видите. меня убивают в Майнкрафте. Нормально, если мне не Хлеб с Мало. Мало ему ну, хлеба, видите ли. Слышишь? Вот сначала иди до бутыла. Хотя да, кстати, пацаны, можно же садоводством заняться. этим я буду заниматься. Мало. Больше хлеба. Слушай, я буду теперь хлеб весь в себе. Вы поняли, да? Это вы услышали меня, да? Блин. Я, я вспомнил этот мем в Minecraft. Сделай мне хлеб, хлеб в этот. Х... Да подожди, я кравчу вообще-то. Все, мне нет пшена. Я буду за того, за заниматься. Там были... где вот и были где-то посеяли. Посеяли здесь были, походу, они собрались. Допустим. Ладно, нам надо как бы где-то сделать шахту небольшую. О, морзик будет сейчас давать пипот. Дай мне смотри. хлеб. А? Дай мне хлеб. Хлеб, да боже мой, хлеба-то нету, а этот просит хлеба. Ч ты врешь, я видел тебя. тебя? У меня хлеба плачу. Ладно, на на на на на, на вымогать хлеба. Ты его будешь подбирать? Молодец. Мало! Да мало! Максимум стак. Слушай, Если бы я играл в креативе, брал бы сколько хлеба хоть сколько. А здесь у нас не креатив, а здесь выживание. Скоро. Да пошло первое открытие. Гляни, все, правочник, у нас каменные ресурсы сейчас. Фу ты, каменные инструменты. Вроде. Здесь я уже копать. Он там, пускай что-нибудь копает. Пока мы ну, как думаешь, мы еще встретим деревню? Да. Ну, наверное. А может и нет, как бы может повезти, может нет. Что, -то как -то ело, ну Что ж, пока мы копаемся в шахте. У нас нет этих котелов надо либо древесный уголь как-то сделать все нам хватит уголя э, камня выходи О, боже мой у меня 20 и сейчас идем скрафтить печку то ну, что у нас есть это так просто так можно сказать ну бы я еще не шарю потому что я не играю ну -ну, Спасите. Что у тебя там такое? Ты опять Нет. Что Помогите. Что у тебя Помоги мне. О, а в печке это работает? Что у тебя там? Где ты? Где ты? Алло? мне. Да где ты? Где я копался? Там. О, о, о, о. я же ничего не я, я сейчас за Где ты? За у меня просто есть шейдера которая очень круто работают они освещают и а тут при смерти какой ты при смерти ты там живешь мы с вами заходим сюда Понял, при... Теперь понял в какой-то при смерти. Я ж тебе говорю, как включить щиты. Я не включал. ему там сгоняет. Да, у меня там небольшие случаи появились Сейчас с моей сестрой. Где теперь эта пещера? Пещера там. Где-то. Ты все, ты ресы, да, потерял? Да. Окей. Сорян, сразу говорю за шум, потому что у меня пришли родители и сестра. Челик застрял. Сейчас? Ты где сейчас опять? Вот эти все, боже мой, этого Влада не найти здесь. У нас Взял у новые материалы, пока что. Иди за моими ресурсами. Иди за моими ресурсами. какого ты сказал. Где вообще эта пещера? Вот Нашел бестерство. Нашел наконец-то, -мо. Да, древесный уголь получился. Ура. Вот мои ресурсы. Палочки сделала сразу. Ну привет, ставлю, дарю. Мы еще там не закончили. <смех> да. Достижение заполучено. Так, вот так вот и пойдем. Ой, удалялся, ладно. Что ты там, где-то там? Кстати, здесь еще один голем Если хочешь, можешь его убить. железо получим больше. А, надо еще взять, потому что что? там не спустя. Этот. А, туша, здесь же есть вот такая вещь, потому что я могу его взять. Левую руку. Так что все, я тебе обеспечен светом, потому что у меня есть шейдер. Так, как, от как отсюда выбраться, да? Я тебе сейчас помогу. Да? Угонь. Уголь круто. Так, блин, уброем. Да что ты делаешь? Я ведь тебе помогаю. Покопаем сюда. Потому что я должен сделать из этого прекрасную лестницу. Называться ты сможешь. Так, ну что? Да хора меня бить, я тещью и забью. Так, у меня есть что я пошел. Ты не туда идешь. Я знаю, я исследую печи. <гас> Лап! Там замбак. Дай мне курить оружие. Там Моё, так железо Хары меня бить, это я Дай мне что-нибудь На, держи каменный топор пока что Не, не дам не, Я читал топор им отбиваться удобно У урона много Да шо хары я уголь добываю Да кареты! Это не я. Это ты. Он же кирку мне дал. Я кирку сейчас сделаю. Все равно нифига не вижу. Я вижу. ничего ну, потом делаем железную кирку. ⁇ -мо ⁇ сколько здесь этого угля. Я уже помещаюсь здесь. вообще О, Слава тебе, господи, кончается. Обновка. Ты ж... О -о -о -о, Ты серьезно? Ты поставил, ну понятно. О, а, так здесь еще есть проходище. С железом. Четыре куска. Ооо! Ооо! Восемь кусков железа. Это ж круто. 3 <г> паркор. <fidelity> идем смотреть что здесь еще есть. О, много голову, Вода. Железо, а. кстати, добудем сразу. Ой. Железо здесь четыре штуки. Было довольно мало. здесь вода будет недобре. Блин, учем, уж понятно. О, oh. Ой, oh, у тебя. Пещеры стопают. Огурец! Ну... Огурец! Это крипер! Огурец! Взорвался! А ему-то и не видно, потому что он не видит. А мне видно. Или тебе видно? О! О. Мне мол... качественно видно. Качественно. А то... Я сказал... Три, Раз... У меня еще скелет. Скелет. Два За... хп. Два хп. Два хп. Я сейчас сдохну. Спасай. Я против скелета без... Скиркой, говно полный. Охни! Убил! Есть! Что ж, надо бы отсюда выбраться. Здесь твои ресы я подберу. Я такое наказание. я плыву к тебе обратно. Нет, я поставил. Факел. Там что-то взорвалось, я услышал. Вот что взорвалось. Я вернулся, Влад, я вернулся. О! Беги, кумала. <свеч> Влад, я буду... Охренеть! Беги! Просто беги! Без оглядки. Пацаны, зомби как бы здесь. Офигеть! Он ждут не с моей кровати. Так, пожалуйста, курица. Нет. ⁇ -мо ⁇ вы что, едайтесь. Так, здесь где-то были... Так, что палки? Ладно, жаль. Да. Да. Да, типа, хватится или нет, смысла? Потому что их там очень легко. И или к галему подойди. Я сбил. Не выпал пал? Ой-ой-ой, скелеты. В меня зажали ты где? Ты сейчас спишь? Дай мне оружие. Какое? У меня ничего нет. Держи топор. Получит, Ладно, беги, короче, в дом и спань быстро. Бегом. Тут два крипера. Уйди. Они еще завервутся могут. Вообще грюли, что-то меня пускает. Вс ⁇ мне хана, моя хата окупирована. Тебе я хочу спать. жить вы не можете спать покорянным монстром боже мой я засну я засну я сплю я сплю я сплю смотришь, у меня полтора сердечка полтора четыре с половиной да ты во все все все я уснул боже мой Вау! это было драйвово это было жесть как это было весело. Же... Я... Тебе сделать... Э... Э... Э... Помогите мне. Ч ⁇ это? Тебе сделать? Я сделал две желез... железные картинки. Мой... Не главный парень сейчас. Где моя жертва? Где надо... мой хлеб? Давайте еще дам. Меня сейчас комар может убить. Ээээ! Э! Иди отсюда! Это как бы его хата, ну вот, вот мы. Мы здесь прописали, здесь прописать. Если чего вот ресы? а-а-а... И... а, -а, -а, -а yeah, типа... Иди um отсюда... Uh -huh. Влад, вот, держи тебе кирка железная, новая. Вот тебе кирка О, железная, я тебе кину. Мой... Вот ты подобрала. А как переключаться на другую руку с другой? А -а -а -а никак, наверное. Никак. Ну что, ну, пока... Куда ну, давай пойдем? Пойдем в этот? Да, Нет, что? Вот отсюда... Кстати, три зуброда, офигеть. Они, они здесь все по-другому падают. За да что? За то, что нападал на жителей? Мне, ну, мне как-то наплевать на них. Да за что? Да. Тебе, ну, Иди к только подойди. Иди отсюда. Хала, шара, что, не может для меня да? Иди отсюда. Дай мне топор. Да, я тебе скину. Да это пор! Да что ты меня трогаешь? Вот, во, кирка, вот, вот вытяни конечь. Хватит! Да, надо переезжать отсюда нафиг. О, у них здесь скидки, кстати, семь свинин у нас есть семь свинин. Где ты? Нет, у нас и нет свин... 7 свинины. так бы на поменяли. Вот, блин, Нам надо 7. Свинью. Ой, железа нет у нас теперь. Так что... Ну, все, в принципе, я выполнил... Как? Нет, Очень мало хп. С половин... Сердце с половиной, понятно. Вдох, вот вот. голем, проклятый. Да, вот Где ты... нормальный домик? Да. Нормальный дом тебе надо. Идем отсюда. <звук> <Черт. звук> так, я думаю, на этом можно первую серию закончить, да? Так что всем пока, с вами был Пиперс. и шлепом И не эта кнопка. Не за богу. Всем пока.